Приветствую тебя, уважаемый подписчик или зритель моего канала Игорь Черноусов. В этом, надеюсь, небольшом ролике я расскажу, как настроить автозапуск на сервере. Я не могу сказать, что я играю на бирже. Я не могу сказать, что я даже тружусь на бирже, потому что за меня это делает робот, делает это на полном автомате 24 часа в день. Правда, вот с 15 декабря он решил э, уйти в отпуск в Рождественский, как все нормальные, оказывается, люди. И, видимо, в связи вот с этими рождественскими праздниками, компания всем пользователям выслала вот такое очень подробное и заботливое письмо. Смысл всего вот этого письма и вот этой очень подробной инструкции можно сформулировать двумя словами. Ребята, пожалуйста, настройте автозапуск на своих серверах виртуально. Если вы этого не сделаете, то претензии, пожалуйста, не предъявляйте. Стараюсь объяснить, почему вот именно сейчас, в празднике, когда... Как вы видите, нормальные люди, даже роботы, не торгуют. Почему-то пришло это письмо. Так как все вот эти вот виртуальные сервера, они не висят в воздухе, они хранятся на конкретных железных компьютерах. Да? Это железо, необходимо обслуживать. И рождественские праздники ⁇ это лучшее время это сделать. Во время обслуживания серверов однозначно будет произведен перезап. А перезапустится железо, значит, 100% перезапустится все виртуальные сервера которые на нем работают и если у вас не настроен автозапуск ваш робот не запустится автоматически то есть у вас будет вот работать как бы компьютер да ну но, но робот торговать не будет если не настроен автоматический запуск настроить автозапуск очень просто то есть вот ярлык вашего торгового терминала необходимо просто-напросто перетащить вот в эту вот папочку автозапуск то есть прижали левую клавишу мышки и перетащили все вот теперь этот терминал будет запускаться автоматически. Если у вас запускается несколько терминалов, вы просто все ярлычки перетаскиваете вот в эту папочку. Как создавать ярлык я рассказывать не буду, хотя вот в этой мега подробной инструкции даже рассказано и это. А также компания просит вас из папки автозапуск удалить все ярлычки, которые вы не запускаете. Вот и все. Также, пожалуйста, убедитесь, что в настройках включен чекбокс сохранять активные настройки при запуске. Все. И вот выполнив эти несложные действия, даже после перезагрузки железа, у вас все будет нормально. То есть не надо будет заглядывать, контролировать и так Вот на этом все. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Скорее всего, кто-то уже отдыхает, я-то тружусь. И вот сейчас буду заставлять своего робота трудиться, нефигу ему отдыхать, рисковать мне там особо нечем, не такие суммы. Ну, хочу посмотреть, почему так люди боятся торговать во время рождественских каникул. Друзья, сразу хочу сказать, я не буду конечно отключать комментарии к этому видео, но ответить как-то грамотно на них не смогу. Поэтому все вот вопросы по бирже, по роботу лучше задавать не мне. Вот, так как я не так долго нахожусь в этой теме, пока поделиться особо нечем. Но это обманывать, как-то вводить в заблуждение реально никого не хочу. Поэтому ну, если вам правда интересно, вот страничка человека, которому я полностью доверяю, и вот благодаря которому я вот примкнул к этой, ну, с моей точки зрения, очень перспективной теме. Филипп меня туда как бы не заманивал, не зазывал, просто у меня очередной жизненный поворот, он связался с Филом, я знаю, что он уже не один год занимается биржами, поинтересовался, как у него идет, он говорит, да вот нормально все, стабильно, там даже всех своих родственников подтянул, потому что интересно и ну, Вот я собрал все оставшиеся мне наличные деньги и вот вложился. Поэтому, конечно, лучше общаться с Филиппом, что он в этом вопросе очень грамотный. Торговля на бирже, это не так просто, как кажется, но правда и не так сложно, если у вас есть такой помощник. Но вот мне говорю, а пока хвалиться нечем, вот ну, Видите, 1,2% за тот небольшое время, я там, не знаю, пару недель, наверное, или даже меньше, блин. Ну, то есть все делается на автомате. Пока мне все очень нравится, хотя, конечно, понимаю, как бы гарантии никто давать вам не будет ни в чем и никогда. Ну и в реальной жизни это точно так же. Потому что даже страховой полюс не дает гарантий каких-то. Итак, друзья, еще раз всех с наступающим. Будут вопросы, пишите в